В этом видео вы узнаете о возможностях, которые вы получаете, будучи активным партнером Токио. Покупая один из пакетов, вам открывается возможность маркетинга. Участвуя в закрытой продаже STKA, вы умножаете свой капитал от 5 до 20 раз в момент выхода на внешний рынок. Например, вы покупаете пакет Medium Plus за 10 тысяч USDT, цена одного STKA на данный момент составляет 1 USDT, соответственно у вас на балансе появляется половиной тысяч STKA и 2500 RTKA по мере того, как цена STK будет увеличиваться, будет расти и ваш баланс, а с учетом стратегии вестинга вы будете получать сверхприбыль. На данный момент платформа Tokyo проводит маркетинговую кампанию, в которой вы можете получить бонусы за создание партнерской сети, за личное приглашение, а также бонусы за развитие структуры. К примеру, вы пригласили человека, который купил пакет Medium Plus стоимостью 10 тысяч USDT, соответственно, вы получите вы 10% в эквиваленте 500 USDT и 500 STK. Итак, от каждой личной продажи. Второй вид бонуса бинарный. У вас в кабинете отображаются две структуры ветки правая и левая. И когда появляется оборот в одной и другой, срабатывает бинарный цикл. То есть 10 тысяч USDT с левой стороны соединяются с 10 тысячами USDT с правой стороны и образуют полутора тысячный бинарный цикл, который при вам 15% бонуса, 750 USDT и 750 STK. Таким образом вы можете получать пассивный доход от развития вашей партнерской сети. Уровень компрессии маркетингового плана Tokyo на данный момент составляет 400%, но это еще не все. Когда вы уже заработали в четверо больше от стоимости вашего пакета с помощью маркетинга, наступает момент обновления пакета или апгрейда его на более высокий и уровень. После этого обновления вы также получаете соответствующий объем токенов, а при обновлении вашими партнерами вам заново начисляются все виды бонусов, что позволяет увеличить их объем с меньшим количеством людей в структуре. Кроме того, пакеты Medium, Medium Plus и Top++ включают в себя дополнительное вознаграждение Money Box. Это целых 10 дополнительных процентов к вашей бинарной прибыли с возможностью вывести их на свои кошельки. Благодарим вас за внимание! Больше информации о платформе вы можете найти на официальных ресурсах Tokyo.